Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео расскажу о новом интересном проекте, проект называется стримис, проект у нас появился совсем недавно, но уже довольно таки неплохой шаг сделал вперед на реализации идеи данного проекта, в общем что нам предлагает данный проект, это будет у нас как стриминговая платформа, что-то наподобие твича и донейшн аллерг соединенное все вместе, то есть Здесь вы можете абсолютно без любых ограничений запускать свой стрим прямо из кошелька и версия как и на ПК, так и мобильная версия также будет. И все это у нас будет на блокчейне, вот в чем то сама уникальность. Также можно все что угодно стримить без ограничений, можно ставить донаты, потом разные картинки там, которые будут вылетать, там модерирование чата, то есть Полностью стандартная стриминговая платформа, только она будет построена на блокчейне и без всех ограничений. То есть все что угодно можете смотреть, любой стрим, точно так же можете сами запускать. Здесь у нас в принципе понятно, все просто, что и как у нас это будет работать. Самое главное то, что без ограничений на трансляцию чего угодно. Вкратце а, команде, можно посмотреть люди которые в Discord то есть это же администрация здесь как видите все люди из разных стран но тем не менее они его, скажем так собрались в команду и решили сообразить новый интересный блокчейн кошельки у нас есть кошелек вы видите у нас есть кошелек здесь у нас пока еще не внесены функции для стриминга здесь у нас пока это просто обыкновенный стандартный кошелек в котором можно будет запустить мастерноду Мастернода у нас сейчас стоит пол битка. Деньги не маленькие. Но я думаю, что это себя купит с хорошим роем. Кошельки есть на любые устройства. Есть белая бумага. Кому интересно, можете с ней знакомиться. И также релиз на первый квартал 2020 года. Небольшие твиты из дискорда. Я ссылочки все оставлю в описании. Так, по дорожной карте. Первый квартал, запуск платформы, пресейл, сжигание лишних монет и добавление проекта на бирже. Во втором квартале обещают мобильные кошельки, релиз новой белой бумаги. Третий квартал это интеграция стриминговой самой платформы на компьютеры и на мобильные телефоны. Ну а дальше, как говорится, поживем, увидим, посмотрим дальше, пока еще неизвестно, что у нас там будет. Также внизу есть фак, в котором можете ознакомиться. Там гайды, что такое время блока и тому подобное, какая время блока. То есть вы можете полностью проверить весь проект. Самые такие популярные вопросы, вы всегда сможете сами себе же. Как сказать? И задать и ответить, нажав. Фак. в общем здесь у нас все просто ничего особенного нет идем далее попадаем мы на мастернода онлайн как видите у нас цена сейчас взлетела просто 50 процентов мастернода у нас 1000 монет сейчас 4700 долларов То есть пол биткоина плюс минус там немного плавает я думаю сейчас еще курс поколеблется немножко больше людей узнать о данном проекте также стримеров, которые заинтересуются о переходе с таких крупных платформ. Конечно, понимаю, что это будет все не сразу, но тем не менее, если здесь не будет никаких ограничений, как все обещают, так и все будет работать, тогда почему бы здесь и не стримить. Ну, мы идем далее. Попадаем мы на Bitcoin Talk. У нас анонс 10 января был 2020 года. Вкратце рассказано все о проекте, как это будет все потом работать. И как скоро они все это выполнят? Какой премайн, время блока, мастерноды, то есть какая награда на мастерноду? Как видите, да, мастернода 65 процентов идет нормально. QR-коды, то есть я оставлю все ссылки, можно будет в дискорд зайти, типа, пообщаться напрямую с администрацией. Есть еще биржа Find xbox, ну такая себе интересная, честно скажу. Намного интереснее это CREX. Мы заходим, сейчас объем здесь небольшой на покупку, там на 0.27 биткоина, но и монет точно также продается очень мало. То есть видите, есть люди заинтересованные, которые ставят неплохие ордера. Вот даже вот взять этот ордер, плюс-минус это у нас получается 0.2 биткоина. Конечно, цена на покупку всегда ниже. Если это все сложить и купить типа одну мастерноду, тогда у нас примерно будет получаться пол биткоина. Это цена на покупку. Цена на продажу, как вы должны понимать, всегда на порядок выше. В общем, что, ребята, если все у них будет идти гладко, все будет идти хорошо, я думаю, стоит посмотреться к данному проекту, к стриминговой платформе, которую они обещают выпустить. Также сейчас мастерноды, как это все будет работать. Это мы все увидим Позже. Далее. Пишите свои вопросы в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.